Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня на очереди несколько новостей, которые заслуживают нашего с вами внимания и сегодня будем говорить с вами о таких криптомонетах как Cardano, о Троне. посмотрим на его график, движение цены, также рассмотрим рейтинг криптобиш, которые составили для нас ICO рейтинг. Ну и пожалуй давайте начинать. Первая новость, о которой бы я хотел поговорить, это то, что Cardano, она же ADDAC, если кто не знает, самая активная монета среди разработчиков на GitHub. У них было помещено около 46 тысяч постов за 2018 год. И они ведут очень активную деятельность именно на этом ресурсе. Как говорится вот из данной статьи, которая расположена на... Ресурсы Use the Bitcoin они освещают кардану как очень перспективную и серьезную монету с большим потенциалом развития и уникальностью самой платформы, самого блокчейн. Так ли это или нет, не нам с вами судить, если вы, конечно, не специалист в данной сфере. Но я с своей стороны скажу, что все очень хорошо, когда это написано на бумаге. Давайте делать уже какие-то реальные действия и уже потом будем. Принимать какие-то решения, непосредственно отталкиваясь от них. Посмотрим на график кардана. График Сейчас у меня открыт график Ada USDT биржа Bittrex. И должен вам сказать, что в принципе эта ситуация у нее достаточно неплохая была до момента, пока я не переключился на график подневки. Давайте значит рассмотрим, что здесь. Четко выраженная линия тренда. Да, идет сейчас восходящая. Но я думаю, что она сохраняться будет не очень долго. Так как вот эта вот свеча, она, конечно, немножечко ломает всю картину покупателей. Говорит о том, что здесь появился продавец. Ну и, собственно, уровень, в который она уперлась, это, скорее всего, уровень вот данный, который я показываю на экране. Давайте даже его отметим. Там просто огромная куча сатоши. Вот. И мне бы не хотелось перечислять всю эту огромнейшую цифру. И здесь на лицо друзья, мой перехват инициативы явный, поэтому ждать чего-то дальнейшего сверхъестественного от данного токена, я считаю, не стоит. Давайте посмотрим также график данной криптовалюты к биткоину. Здесь ситуация у нас практически идентичная. По уровню здесь получается вот такая ситуация. Здесь она нашла наибольшее сопротивление и можно говорить о том, что эта свеча тоже служит как не только лишь перехватом инициативы, но также здесь еще формируется такой свечной паттерн, как поглощение. Естественно, день еще не закрылся, но я думаю, что день сегодняшний у нас будет ознаменован как кровавый четверг и будет тот человек, который его так назовет, абсолютно правым. Поэтому... Дальнейшего развития событий я пока что не жду. До куда будет происходить коррекция, естественно, это об этом никто не знает, можно только догадываться, но пока что кардана, как и весь, собственно, криптовалютный рынок, начиная с сегодняшнего утра, а именно с 9 утра, начал давать очень большую красноту. Она же от него не отстает. Поехали дальше. В сети снова начали появляться новости о Ripple. В статье говорится о Ripple, а именно о том, что 8 января 13 институционалов еще присоединилось к сети Ripple Net Payment Network. Общее количество участников сети уже ставило более 200, как пишет данное издание. Ну, и это может еще говорить о том, что... Рост Ripple мог бы быть не за карами. Конечно же, не сегодняшний кровавый четверг, не сегодняшние падения всего крипторынка. Хотя, возможно, еще будут восстановления в ближайшее время. Но это также нам может знаменовать то, что новостной фонд по Ripple начинает появляться все больше и больше. Что также может повлечь какие-то изменения в графике его цены. Будем наблюдать. Давайте обратим ваше внимание на то, как себя сейчас ведет. Цена этого криптоактива. И мы можем видеть, что сопротивление в 40 центов. Это у нас график к доллару. К сожалению, данный актив не можем видеть то, что, ну Точнее, он его якобы преодолел. Дошел до 46, но после этого был, было очень значительное падение, которое продолжается до сих пор. Данный перехват покупателями ничем не ознаменован. Не получилось им продолжить их восходящее движение, несмотря на восходящий рынок криптовалют, весь в принципе так они и не пробили вот данное сопротивление 0,40 центов. И вот этот вот пин -бар, который сегодня формируется, ну, больше, с большей уверенностью я могу сказать то, что дальнейшее нисходящее движение продолжится, если дневной, дневная свеча закроется примерно в таком же формате. Следующая новость о битторенте, а именно о том, что все-таки держателем трон будет начислить токены с airdropа битторента. И я думаю, что также эта новость могла дать такому большому движению данной криптовалюты. Давайте посмотрим на график USD, и здесь явное огромное поглощение и перехват инициативы продавцами, поэтому будьте внимательны те, кто находится в в троне непосредственно к доллару, то уже пора бы открыть ваши позиции, так как в дальнейшем будет нисходящее движение, если сегодняшний день не закроется более уверенной свечой покупателей. Ну и к биткоину мы видим практически ту же ситуацию, даже я бы мог сказать более выраженную ярко. И соответственно те, кто сидят к биткоину, тоже стоит задумываться о покрытии своих позиций я же в свою очередь все-таки дождался своей цели в 840 сатоши, о которых я говорил ранее и о которых я говорил непосредственно в канале Telegram. кстати, если вас там нет, то еще подписывайтесь мы даем здесь информацию оперативную по монетам не только по биткоину, но в последнее время еще идет информация о альтах. Интересной ситуации. Вот мы начали давать патрону информацию. Я говорил о том, что начнется восходящее движение, и оно таки началось и продолжилось. Цель я свою забрал. Здесь, конечно, была от меня информация по дивергенции, но она ее не отработала. Хотя, даже если здесь свою позицию то вы уже были в приличном плюсе я же сегодня утром проснулся покрыл ее как раз на вот этих вот цифрах чему я безусловно рад 20 минут 8 да, после чего я лишь решил еще отдохнуть проснулся здесь уже такая ситуация по рынку ну и конечно было достаточно печально то что активнее своего движения но ничего не поделаешь также кроме криптовалютного рынка мы даем еще очень прибыльные сигналы по валютному рынку поэтому подписывайтесь Ссылка будет на него в описании. Идем далее, друзья. И наконец-то переходим, наверное, к одной из основных наших новостных тем сегодняшнего выпуска. Это то, что ICO рейтинг, так называемая рейтинговая платформа, она представила на наш с вами суд или просто ознакомление рейтинг криптовалютных бирж. И давайте же на них посмотрим. Вот здесь представлен скриншот с топ 20 самых безопасных крипто бирж и могу обратить ваше внимание на то что излюбленная всеми нами биржа Binance в данном списке двадцатки нет она находится на 30 там чем-то по моему позиции и по рейтингам да то есть как вы можете видеть здесь рейтинг а это хорошо ни у одной биржи нету рейтинга а плюс что является как бы великолепно типа стопроцентно безопасно есть рейтинги а минус ну ну и, естественно, вот правильно пишет издатель о том, что эту статью нельзя расценивать как финансовый совет или рекомендация к инвестированию. Напоминаем, что перед тем, как вкладывать деньги, каждый должен проводить собственные исследования. Это, кстати, касается и моего канала, друзья. Пожалуйста, не нужно делать выводы. Я не гуру, я не предсказатель, я не могу предвидеть движение наперед цены, которые будут происходить. Я могу лишь говорить о том, что может происходить в моменте и как на это можно среагировать. Ну и давайте пробежимся немножечко по списку данных бирж. Первое место Кракен, второе место Кабинхуд. Кстати, кто торгует на Кракене, друзья, если торгуете, наверное уже не торгуйте, потому что скорее всего, что там торгуются только резиденты Америки там, или Соединенных Штатов и так далее. Кобинхуд без понятия ни разу не видел. Аполлоникс всем известная криптобиржа, которая уже стала частью сайкла выкупленного GP Morgan, если я не ошибаюсь, Уолл-стритовцами, в общем. Bitmax, наша с вами излюбленная биржа, те ведут с производными активами на биткоин, они а же бессрочный фьючерс или свопы, дальше Bitfinex биржа с наибольшим функционалом для трейдера, которая к сожалению сделала лимит на вход в нее с 10 тысяч долларов, Bitlish я не знаю, Bitmart без понятия, Bitisie Турк, очевидно какая-то турецкая биржа. Coinbase Pro. Ну, здесь нам вход тоже заказан, потому что это американская контора GoPax. Без понятия, LiveCoin. Если я не ошибаюсь, это китайская какая-то биржа. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Я не особо спец по биржам. UEX. Без понятия, Hit BTC, Знаю такую, но вот, кстати, если вы мне сказали еще год назад, что хит BTC будет на 13 месте в списке наиболее безопасных бирж, я бы никогда не поверил, честно вам скажу. BTC Альфа, Лайтбит, Экстрейдс, Луна, Нуко Коэн, да, наслышаны мы тоже. И дальше Парибу, Битсо, это вообще без понятия, что и откуда оно происходит. Ну и в завершение, наверное, сегодняшнего нашего выпуска, точнее, моего, собственного выпуска, давайте, наверное, посмотрим на график Биткоина и что он собой представляет. Открою я часовой график. Ну и здесь ситуация, как бы, как сказал сегодня Анатолий Радченко на крипто рынке ничего нового. И, собственно я тоже вынужден с ним согласиться потому что в такие вот импульсные движения мы с вами наблюдаем уже очень-очень-очень-очень давно Если вы можете видеть на своих экранах у меня здесь отмечен такой занятный коридорчик, в котором цена действительно ходит то туда, то обратно и постоянно, заметьте, нормальные движения осуществляются непосредственно импульсами после которых хрен пойми, что произойдет дальше. вот как я это называю поэтому вошел ты здесь в лоях на авось цена пойдет вверх баг с тебя она отблагодарила и ты такой сидишь сидишь думаешь ура я в плюсах и сейчас же до цели дойдет до следующей Она тебе импульс вниз бабах и ты же уже такой ну как же так ну елки зеленые но ну, это же уже перехватик уже бы надо бы подзакрыться, закрываешься с той прибыли которую бы тебе хотелось а она тебе опять показывает еще выстрел все-таки до твоей точки короче График сложный, график непонятный, график непрогнозируемый. Поэтому наблюдаем все, все же самое. Я не удивлюсь, если она снова будет колебаться в этом диапазончике, где-то будет дальше проходить вот здесь, вот здесь, потом опять даст импульс вверх ну или что-то в этом роде. Поэтому, друзья, что нам остается только делать? Остается нам только лишь в моменте смотреть на ситуацию, которая будет складываться на графике цены того или иного актива и давать вам информацию в Телеграме который вы, я надеюсь, подпишетесь. Ссылочка на него будет в описании. Также, друзья, хотел бы вас поставить в известность. Я совместно с Максимом Лихацким запустили тотальный трейдинг. Это трехмесячный практический курс по трейдингу, на котором, внимание, мы не учим вас торговать, а мы учим вас зарабатывать на рынке. Но с одной оговоркой. То, что непосредственно основной упор, делается на валютный рынок на рынок форекса если кто не знает именно на нем мы зарабатываем сейчас когда криптовалютный рынок немножечко непонятен и находится в стадии когда просто его нужно пересидеть переждать новых более вменяемых движений чтобы торговать ну и плюс к этому всему когда идет восходящий тренд это все конечно хорошо и замечательно там особо не требуется какие то технические решения в плане торговых платформ и так далее но когда Ситуация ровно противоположная, то здесь уже без серьезных торговых решений не обойтись. Собственно, этого сейчас на криптовалюте нету, и я вернулся снова на рынок Форекс, где, собственно, и продолжаю показывать неплохие достаточные результаты по торгам. Это, пожалуйста, Максим Лихацкий, разработчик стратегии рыночный дисбаланс, учитель. Мой хороший друг, товарищ наставник. И, собственно, я да в желтой майке сижу здесь <смех> на фоне своих мониторов бывших. Рассказываю вам о том, как хорошо торговать. Ну и, собственно, можете перейти по ссылке в описании. Здесь будет вся программа курса. Мы здесь немножечко ее упразднили на некоторых моментах. А именно на том, что убрали еще больше воды и оставили только практические знания, которые мы вам даем, естественно, которые помогают вам зарабатывать. Уже со второй недели обучения вы начинаете торговать. Не просто торговать, а вы начинаете зарабатывать на реальных деньгах. И в течение этого обучения я практически уверен, что вы уже отобьете даже стоимость самого курса. Поэтому цена на данный курс, я считаю, что она более чем приемлемая, тем более эти знания, которые вы получите и те инструменты, которые вы получите для работы, они действительно стоят гораздо больше. Здесь достаточно много информации на этом лендинге, то есть, если есть у вас какие-то еще дополнительные вопросы, вы можете написать сюда чат, собственно, поддержки, да, здесь я вам отвечу с удовольствием, эта информация ко мне дойдет, можете написать мне в Telegram, вот здесь вот я есть, вы можете меня увидеть, почему-то избранное мне открывает но ну, окей там ссылочка под этим видео будет на мои контакты, можете со мной связаться запускаем мы третий поток уже этого курса 19 января, здесь вы можете видеть у нас еще полно мест, поэтому, пожалуйста, приходите, записывайтесь, звоните. Здесь есть тоже мой номер телефона в самом конце, я отвечу на все ваши вопросы. Вот, вот, он, вот он, пожалуйста, друзья. Поэтому, еще, кстати, из основных моментов, это то, что в течение 7 дней после покупки, после старта курса, точнее, если вы решите, что вам он не подходит, мы без объяснения причин абсолютно а вы даем вам деньги обратно. Ну и, собственно, если кто сомневается в нашем профессионализме, у нас здесь есть открытая торговая статистика, которую мы ведем на MyFXBook. И здесь вот, пожалуйста, у нас два счета, консервативный. И давайте сразу я открою агрессивный счет, и вы можете видеть сами результаты данных счетов. Можете перейти, ссылки тоже будут в описании под этим видео, посмотреть, какая здесь доходность. Здесь достаточно расширенная статистика. Можете с ней ознакомиться. На этом же, друзья, у меня все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал YouTube. Дальше будет много интересной информации, нужной, полезной. Особенно людям, которые интересуются трейдингом и инвестициями. Также не забывайте подписываться на канал в Телеграме, так как здесь вы получаете оперативную информацию непосредственно по движению цены активов. И причем бесплатно. До новых встреч, друзья. Был рад с вами снова повидаться. Ну и пока.